Команда КВН, кроме шуток, вот, э, встречаем. Простынет пафоса, софит освещает лица, и юмор летит в глаза, но нет, не остановится каве. О -о, -о, о о команда «Кроме шуток» с вами, днями и ночами КВН. здесь сегодня мы играем, как смешить вас знаем. Команда «Кроме шуток» мы начинаем. А в следующей миниатюре каждый узнает себя. Итак, обычное утро. Надо бы звук на будильнике сменить. И когда нормальную кровать вообще купит, а? Жизненные Здравствуйте, можно мне жвачку? Да, конечно, что-нибудь еще брать будете? Нет, мне только жвачку Пакет надо? Да, да, мне нужен пакет! Вот! Для такой жвачки мне нужен вот такой огромный пакет. Конечно. Хорошо, только они здесь закончились. Я на другую кассу схожу. А у вас что? Шоколадка. Вы там еще мешок захватите! В семейных застольях всегда происходит много странного и интересного. Но веселье обычно начинается еще до прихода гостей. Так, сына, наставь, ничего не трогай, это все гостям. Я пошла. Ладно, давай пока мам. Набираю нам. Мне нужна котлетка, конфетка, котлетка. Маем желудке дырка. Мне нужна котлетка. Хотя бы палапинка или туртолетка. Я съем вот эту колбаску и закушу конфеткой Какой салат не выбрать, подбрось монетку Флит, зимний, цезарь, зимний, цезарь, зимний, цезарь, зимний И еще раз Я же тебе сказала, не трогай Да что ты хочешь, я вообще на я сплю не Недавно в Челнах прошел Логос Баттл, одним из членов жюри которого был мистер «Лучшая борода» 2017 года, по мнению команды КВН «Кроме шуток» Руслан Харрисов. Итак, вот как на самом деле происходил баттл. Итак, наш последний судья Руслан Харрисов, дайте шуму! Спасибо. Здравствуйте, уважаемые друзья! Руслан, Мы... я ведущий. А, ты ведущий, да, прости, просто привычка. Конечно, начинай. Окей, мы начинаем. Мы начинаем наши конкурсы, у с ложкой, яйцо или мешок. Руслан! Точно. Ты ведущий, продолжай. Окей, МС слева. Я лучше тебя, ты хуже меня. Шкирял, раунд! МС yeah. справа, вам слово. Я номер один, ты номер два, это на Поднимим, игра. Yeah! Поднимем бокал столь талантливых исполнителей, которые вкладывают душу в каждое слово. Подведем итоги. Судья номер один. МС слева. Судья номер два. МС справа. А победителя мы определим с помощью ползунков. Держи. А в заключении хотелось бы сказать КВН обвиняется в краже Кража нашего сердечка О -о -о. Наши грустные жюри Засыпаем мы юмором Вокруг, Вокруг нас шуточки крутятся И пусть мы совсем еще юные Игра это нам не забудется Когда мы шли сюда, в КВН